Представьте себе, что ваша система это город-государство, такой вольный город, а существуя в этом мире в неединичной форме, оно конечно имеет границы, а, но только политика его предполагает, будут ли расширяться эти границы или будут они укрепляться. Политика прописывается в ядре, ядро это царь, правитель. Он определяет общую политику. Человек без царя в голове, это человек без ядра, который не имеет этой самой политики, да, ценности своего собственного, своей собственной воли, своей собственной власти. Это всегда марионетка, это всегда раб, потенциальный раб. А Тело системы, это воинство. И каста воинов, и правители при царе, те, которые исполняют его волю. Они структурируют систему, они задают направление развития этой системы, устанавливают темп жизни для всех остальных частей. Когда спать, когда обедать, когда торговать, когда воевать. А вот живое пространство ⁇ это купечество, это рынок, это базар. И здесь работают законы рынка, законы нормальной естественной конкуренции и законы нормального естественного обмена. С точки зрения купеческого мышления, кто-то обязан превалировать над другим. Да? Один купец удачливый, другой купец неудачливый. Один талант, ух, какой молодец, другой талант, ух, какой не молодец. Но это с точки зрения купечества, с точки зрения ядра, это просто масса, в которой что-то шевелится. Тогда король смотрит со своей башни на рыночную площадь, он не выделяет, вот этот купец торгует шелками, а вот этот мясом. они все купцы, они все создают движение, они все создают рынок. Вот если вы спуститесь на рыночную площадь, станете вот этим самым горуном аля Рашидом, вы перестанете быть правителем. Правитель не спускается со своей башни, он всегда обязан смотреть сверху и давать распоряжение телу системы, то есть устанавливает цели, каким образом ему этим базаром управлять. И этот базар с точки зрения правителя, он абсолютно однороден, там нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. И мясо надо, и шелка надо, и этот купец нужен, и этот купец нужен. И пусть они там между собой дерутся и воюют, нас это вообще никак не касается. Главное, чтобы продукция шла, да, и процессы тоже шли. И если моим министерам, моим воинам нужно будет спуститься на рыночную площадь и взять немножечко из мясной лавки, немножечко из шелковой лавки, немножечко из пряностей, немножечко там оттуда, немножечко оттуда, да, и параллельно убить какого-нибудь ростовщика, потому что он плохо себя ведет, так пусть они так и делают. И я на эти вопросы, говорит правитель, отвлекаться не буду, мне надо, чтобы они на следующий день принесли мне готовый результат из того, что они собрали в купеческой среде. Но если я сам буду вникать в их проблемы, что у, мясного, у мясной лавки дочь на выданье, что этот ростовщик недавно мать похоронил, да, то есть если я буду переживать об их несчастьях, да, то я только этим и буду заниматься. И мои министры не будут иметь ту волю взять ту, тот ресурс, который им нужен для реализации целей. Вот так рассуждает как бы правитель. Да. Понятно, что это всего лишь прообраз, он был создан когда-то в средние века жизнями реальных людей, и эта система сейчас как программа становится в основу будхиального тела любого другого человека, который выступает по отношению к своей собственной жизни в качестве правителя. Соответственно, живое пространство, о котором мы сейчас с вами говорим, это рынок. И если он ограничен и конечен, то только политикой правителя. Политик, правитель, например, говорит, мы ввели санкции против Турции, все, с Турцией не торгует. Значит, соответственно, наш рынок турецкое запрещено. А если политик не вводит ни про кого санкции, ворота в базарный день открыты абсолютно для всех. Торгуем, ребята, все хорошо. Это все мое производство, это все, чем я обладаю. На рынок я выпускаю все, чем обладаю. Мы именно с этого начинали, потому что самая большая проблема системы, которая была сформирована в вашем сознании, это подмена ценностей и инструментов. Инструменты, которые вы можете назвать моё, для вас в какой-то момент стали очень ценны, то есть купечество взяло власть в вашем городе, видите это? Оно говорит, как это, я тут на рынке самый главный, значит и в этом городе я буду самой главной. Происходит социальная революция в вашем сознании, смена власти. И самый главный купец забирается на верхушку башни правителя и начинает корежить ядро. А это и есть вирус. Это и есть вирус. Когда купец приходит власти, это вирус системы. Любая система готовится к грядущей катастрофе, потому что купец, который приходит власти, будет прежде всего смотреть на выгоду, на свою. А выгода его заключается в следующем. Я главный, все остальные. Не зная, как это делается, перестраивая я есть под свои купеческие задачи. Выгодно – это главное. Если можно что-то выгодно продать, говорит купец, надо продавать. Если можно выгодно продать душу, мы продадим душу. Если можно выгодно продать свой талант, мы продадим талант. Если можно выгодно продать своего ребенка, мы продадим ребенка. Я, я выкинула этого купца, который хотел залезть уже Совершенно давно. Верно. Не Совершенно, верно. Совершенно, Совершенно верно. Совершенно верно. Вот ребен, так кажется, это и важно. происходит. А теперь оглянитесь вокруг и увидьте в своем окружении людей, в которых купец совершил революцию в голове. Это те, которые готовы продать своих детей. Потому что считают, что если что-то продается, надо продавать. Это принцип жизни, а мы с вами учимся такого не допускать. И помните, купцы, торговцы, живое пространство, это подлое сословие, как сказали бы на стародавней Руси, то есть не пускать дальше подола, их нельзя ни в коем случае подпускать за стены города, они всегда должны торговать за их пределы, нормально, у каждого своя система, главное помните, каждому свое место. Мы говорили вчера о Фрейре, который занял не свое место и лишился своего самого главного оружия. Хозяин внутреннего круга бытия не может становиться во главе первоосновы порядка, потому что он не обладает всеми информациями, у него интересы, связанные с жизнью и смертью, точно так же, как интересы купца, связанные с прибылью. Может ли он распространять свои правила прибыльности на все аспекты бытия? Нет, не должен не должен. Вирус, который был запущен в 90-е годы в систему нашей, нашего образования, нашего воспитания, он как раз именно на это и провоцировал, для того, чтобы приобрести стойкий иммунитет к этому вирусу, им надо было переболеть. И то, что сейчас происходит, это как раз осознание, то есть это вот сейчас ремиссия у нас пошла, осознание, есть надежда, да, что из этой ремиссии хоть кто-нибудь живым выберется и осознание, что нельзя купцов допускать до правительственного трона. Нельзя. Нельзя. Не потому что они плохие, а потому что их мышление ограничено пределами своих собственных предпочтений. Точно так же и с вашим живым пространством. Оно всегда должно находиться именно на этом самом месте. Тело системы берет ресурс, который считает нужным, реализует цели и добавляет. До, а, возвращает как бы уже готовым результатом, рассчитывается с купцами готовым результатом. И то, что тело системы вкладывает как результат в живое его пространство, он совершенно смело может назвать мо ⁇ Потому что он это приобрел. По праву это принадлежит внутреннему производству этого города. Пока все понятно. Значит, соответственно, все, что не есть ваше, вы не можете этим пользоваться безнаказанно. Вам рано или поздно придется за, этим, за это рассчитаться. Если вы к этому готовы, значит просто у вас должен быть свободный ресурс, энергии, времени, здоровья, то, чего действительно вам принадлежит. Когда на рынок выходит какое-то количество купцов, они через некоторое время удовлетворяют потребности этого города да, согласно тем потребностям, которые традиционно сформированы. Да, например, есть там, город, в котором в ядре находится мусульманин, то есть вот с мусульманскими традициями, значит, соответственно, там не будут торговать свининой на этом рынке, нет, там будут торговать баранины. Если находится, например, христианин, то соответственно там и будут торговать и свининой, и бараниной, и всем чем угодно, но по определенным дням. Там находится атеист, да, там будут торговать черти чем, чем, но под, когда угодно, но под определенную идею, например, там будут вот такие налоги на эту торговлю. То есть все зависит от правителя, с какой идейностью он находится. И ваше живое пространство должно быть подчинено этой вашей идейности, прежде всего, что я могу назвать свое. Если в ядре у вас находятся абстрактные понятия творчества, Если в ядре находятся абстрактные понятия любовь, знания, то есть самые высшие потоки, которые присутствуют в этом мире, значит, соответственно, ваш рынок должен быть очень богат. И если вы вписываете в закон, например, живого пространства ⁇ мо ⁇ это то, что я люблю ⁇ представляете, какую широкую душу вы должны иметь для того, чтобы полюбить весь мир. Иначе вы ограничите свое живое пространство, вы не сможете... Ваш рынок насытить всем инструментом, который вам нужен для продления и пролонгации своей деятельности. Потому что мире. помните, да, что такие понятия творчество, любовь и знание соответствуют потокам сил, которые присутствуют в этом мире. Творчество, любовь и знание это самые высшие потоки этого мира. И они не должны ограничиваться совершенно ничем. Соответственно, знания, если в ядре лежат знания, значит принцип знания, объем. Всеохватность, дифференциация, порядок, да, упорядоченность все, что несет в себя принцип знаний, должно распространяться как правило торговли и на живое пространство. Каждый купит свои лавки, никакого смешения, никакой эклектики. Сказано мясной ряд, значит, мясной ряд, сказано, там, мусульмане торгуют тут, значит, мусульмане торгуют тут и не бегают по всему рынку, как скаженные. То есть там находится определенная система порядка. И так далее. И опять же, принцип конечности и неконечности. Если знания для вас конечны, значит и рынок должен быть конечен. Если знания для вас бесконечно, то есть это процесс познания, значит и рынок должен быть бесконечен. Соответственно, все, что мо, должно иметь тенденцию к развитию, если это бесконечно. Но если это конечно, то, соответственно, должны быть определены и лимиты, и границы. Крайности, которые часто случаются у нас в живом пространстве. Либо мы бездумно, есть люди, которые просто бездумно там пишут все ресурсы этого мира, есть у меня такие идеологи о том, что все в этом мире при достаточной, при достаточной степени любви принадлежит именно им. Спорить бесполезно, это такое мировоззрение, да? это такое неверное толкование принципа любви в этом мире. Если я этот мир люблю, значит он меня тоже, а если меня кто-то любит, значит должен давать все даром. Так как родители, правда ведь, как родители. Но если мама говорит, что она меня любит, она обязана меня накормить, конфету дать, в попу поцеловать, там, ну, это все ее святые обязанности, потому что иначе пусть не говорит, что любит. То есть люди, которые воспитаны на христианском понятии любви, если бог меня любит, значит, он мне все даст и так. Живое пространство вашей системы должно соответствовать логике и смыслу происходящего. На ваш рынок не должен появляться купец, который будет торговать тем, что вашей системе не нужно. Например, если в вашей системе не нужен героин, то на вашем, на вашей, на вашем рынке, да, на вашем живом пространстве этого элемента и не должно быть. И мертвое пространство, как полиция, должно бдить, чтобы ненужного элемента никогда не было. Но если какой-то элемент нужен, то политика, государства и цели должны таким образом развиваться и развивать вашу систему, чтобы рано или поздно вы этот элемент в себе, в живое пространство получили. Значит, предварительно должна быть поставлена цель, цель реализуется, получится результат, и этот результат становится вашим. И вторая крайность, когда в живом пространстве вообще не попадает туда ничего. То есть все определилось как-то в цели, все как-то определилось в ядро, что-то определилось в мертвое, а живое осталось пустым. Это говорит о том, что ваш рынок пуст, вы ничем не обладаете. Такая, такие крайности, как обладаю всем и не обладаю ничем, всегда очень чреваты, очень чреваты. Это говорит о внутренней либо самовосхваленности, либо самоуниженности человека, что и то, и другое, крайности, которые приведут к гибели вашей системы однозначно. Система, которая не обладает ресурсами, будет поглощена любой другой системой запросто, система, которая думает, что она обладает по праву всем, будет держать всегда ворота свои открытыми, да, не осознавая опасности, соответственно, будет тоже поглощена теми же купцами изнутри. Там будет свержение правительства, купцы, наводнив ваше живое пространство в слишком большом количестве, рано или поздно свергнут царя.